Все будет хорошо, ток. Все просто отлично. А вот ребенок. О, хорошо, что я умею их держать. Вы смотрите учебный канал Развивающий ум. Далее у нас неделя апокалипсиса. Следующий фильм считался потерянным навсегда. На самом же деле его случайно положили в коробку от комедии Доктор Детройт. Прогнозы в нем страшны, как никогда либо. В 1555 году пророк Нострадамус предсказал страшные события, которые сбылись. Сначала его смерть, а затем крупные войны в Европе. Но в последнем, катране Нострадамуса, содержится предсказание, которое еще нас ждет. Огненный гриб, озарит небеса. Но что означает этот упомянутый гриб? Ничто иное, как третья мировая война. Тьфу, кто поверит в эту ахинею? Смитерс, мне страшно. Те же, кто останется в живых, несомненно, будут завидовать. Кому? Кому мы будем завидовать? Мертвые. Конец близок, мы должны подготовиться. Собирай величайшие умы этого города. Внимание, члены Спрингфилдского отделения Менси. Мистер Бернс созвал нас, дабы решить неизвестную глобальную проблему! Я созвал вас сюда, потому что близится конец света! Так как вы самые умные, хочу, чтобы вы помогли мне с ковчегом судного дня Монтгомери Бернса. Этот космический корабль приведет лучшие умы человечества к лучшей жизни под моим чутким руководством. Я хочу, чтобы вы сказали, кто достоин пережить апокалипсис вместе со... Мной. Нужны только самые светлые умы этого города. Все просто. Все жители города должны сдать тест на IQ. Набравшие самые высокие баллы попадут на ковчег. Члены Менса — исключение. У меня есть такой тест, который измерит гораздо более важное. Вашу общую человеческую ценность. Немыслимо. Можете быть умнейшими, но не самыми лучшими. Ваша ценность как людей измеряется коэффициентом личной ценности. Сокращенно КЛЦ. Чтобы унять вашу явную враждебность, я сделаю свою презентацию увлекательный. Тест КЛЦ. Он проверит Test. вас wow. на сочувствие, симпатию и работу в группе. И все аспекты личности проверит тест мой. КЛЦ. Престельзий не имею. Доверьтесь КЛЦ, измерителю вашей души. Народ, вы все гении. Ну, ну, ладно. Убегаю. Как видите, тут никаких шуток нет. На ковчеге необходим эмоциональный интеллект. У кого-нибудь есть песня с возражением? Вам бы стоило послушать. Какой вздор. Мы согласны на его тест, чтобы определить, кто достоин места в моем ковчеге. Обязательный тест! Обязательный тест! Повтори-ка, в чем смысл теста? По мне так, чем больше тайные корпорации она знают, тем лучше. Разве нет? Обожаю, когда дроны приносят то, чего я хочу, но сам об этом не знаю. Не надо закрашивать все. И ради бога уже расслабьтесь! Тут спрашивают про цену моего нижнего белья, словно я какой-нибудь аристократ. День – противоположность ночи, а рано – это поздно. Ура! Огласим результаты. Новейшее и самое точное измерение интеллекта по шкале от 1 до 500, где 500 — это самое лучшее. А теперь мы очень быстро покажем результаты от лучшего к худшему. Просто остановите экран на своем имени. Останавливай. Эл Симпсон. 475. Эр 476. Что? Давай дальше. О, 311. Г. Симпсон. 265. Столько же, сколько дней в году. Ну и здорово, давайте уже сменим канал Но мы не знаем твой результат Не здесь Бэ Симпсон, неудачник Я не желаю признавать, что у моего сына нет будущего Он может вставлять ленту в печатную машинку Так я пережил время депрессии Мы не бросим Барта А я не брошу тебя, Гомер А ты что, хотел? И часто? В моем завещании 38 таких попыток Чарльз Послушай меня, Чарльз. Не сейчас, сатана. Я не сатана. Ты всерьез воспринял мое предупреждение? Конечно, я уже начал строить ковчег. Очень хорошо. Смитерс, ускорьте строительство ковчега. Привлеките всех. Дайте им рома и соли, если понадобится. Ну что за красота, когда есть возможность дремнуть на лесах? Как Ральф мог набрать баллов больше меня? Просто этот тест неправильный. Я вовсе не хуже Ральфа. Привет, Ральф. Привет, Ральф. Итак, Лиза, смотри и не осуждай. Так в чем же он лучше? Мы дозвонились до места жительства Викомов. Если Ральф в чем-то застрял, нажмите один. Если что-то застряло в Ральфе, нажмите два. Если это Ральф, папы в телефоне нет. Чем занимаешься? Единственное, в чем я хорош. Ничем. Это уже слишком. Мы отправимся к профессору Фрингу и выясним, что именно произошло на тесте. Профессор Фринг, ваш дурацкий тест погубил жизнь моего сына. Я знаю своего сына с рождения, и он не такой глупый, как показал ваш глупый тест. Ого, Марч, ты правда любишь Барта. Ладно, ладно, давайте я перепроверю. Вот и он, Симпсон Б. Это не Б. Ну да, просто тут две... Ой, боже мой! Произошла ошибка. У вашего сына сверхсредний интеллект, а самый неудачник это Гео Симпсон. Ну что же, Олух, у него худший почерк и мозги в городе. Гомер, ты едешь? Пока. Не могу. Я стану посмешищем, когда все узнают, что я самый глупый в городе. Как они узнают? Я только что это затветил. Привет, Гомер! Мы тут смотрели свою игру, но если хочешь, можем пообсуждать формы и цвета. Мне нравятся синие квадраты... Слушай сюда! Я помню формы с 16 лет! Отпусти его, Гомер, я дам тебе печеньку! Никогда не думал, что скажу это, но я не в настроении, чтобы торчать умом. Прости, знаю, я занял на кровати слишком много места. Я не дам тебе сдаться, мы попробуем улучшить тебя. Марч, еще никто не сделал ничего полезного после 39 лет. Гомерчик, проблема произошла из-за твоего небрежного почерка. С этого и начнем? Секрет. В чем его секрет? Я отправляюсь в головокружительный мир. Хочешь увидеть, как я делаю колесо? Нет, нет, нет, нет! Точно! Через другую руку. Не волнуйся, Лу, я видел такое в мультфильмах. Нужно найти какой-то способ, чтобы выровнять эту балку. Молодой человек, разве я не велел сидеть дома и не выходить? Профессор, как он мог набрать больше баллов, чем я? Я накину тебе еще 10 баллов за то, что ты никому не скажешь о неточностях моего теста. Просто накините баллы, и я должна быть довольна? Ну, таким способом я попал в... Я не могу это отказать. Самый мы вуль плюся. Итак, гамарчик, приготовься. Потому что нет предела тому, насколько аккуратным может стать твой почерк. Ну не знаю, Марч. Старого пса новым трюком не научишь. Дорогая Марджери, как можно описать твою красоту? Я всегда мечтала, что Гомерчик напишет мне любовное письмо. Ты настолько красива, насколько уродливы твои сестры. О, Гомерчик, я вышла за писателя. Всем добро пожаловать, так как вы избраны, чтобы стать моими рабами. Я не быть ничей раб. Ваше мнение ничего не значит, двери уже заперты. Кроме вот этой. Ну и ладно, они мне не нужны. Мне никто не нужен. Как ты так быстро восстал против меня?